Всем привет! В эфире «Универньюз». С вами сегодня я, Анна Глазунова. И так, смотрите выпуски. Чем запомнилось очередное заседание ректората? Таланты «Мы вас ждем!» Что КФУ делает для развития детей? Заглянем за кулисы театра оперы и балета имени Мусы Джалиля. В Казанский университет съехались ученые со всех уголков страны и мира на конференцию «Постгеном-2018». Какие работы представят исследователи, узнаешь в нашем следующем сюжете. В Казанском университете продолжается работа пятой международной конференции «Пост-геном-2018». Активно работают 37 симпозиальных сессий, три заседания круглых столов, конкурс молодых ученых, несколько сессий стендовых докладов и запланированы 22 пленарные лекции ведущих российских и зарубежных ученых. Нам удалось пообщаться с основными спикерами конференции и узнать, чем интересны их исследования. Конференция очень интересная. У меня выступают 4 сотрудника из моей лаборатории – на самую разнообразную тематику, тематика, которая касается мультифакториальных заболеваний, например, заболевания роговицы глаза, это онкологические проблемы. Я буду говорить о роли феномена, который называется программируемая гибель клеток, в развитии опухолей и в терапии. Дело в том, что программируемая гибель клеток – это область биомедицины, которая наиболее быстро и наиболее Эффективно развивается, вот, пожалуй, в 21 веке. Я выступала с докладом о работе систем репарации ДНК, потому что, как известно, ДНК – это хранилище генетической информации. Работа конференции «Постгеном» продлится до 2 ноября включительно. Адель Шамилова, Ленарта Вольтьяров, Универньюз. Уровень качества цитируемости научных статей Казанского университета будет повышаться. Также в скором времени у вуза появится собственный инновационный образовательный продукт. Об этом и многом другом говорили на заседании ректората Казанского университета. Подробности прямо сейчас. 30 октября состоялось очередное заседание ректората Казанского федерального университета. Началось заседание с торжественного события. Ученика 10 класса лицея имени Лобачевского КФУ Ильдара Гайнулина под аплодисменты ректората поздравили с победой на 6-й международной олимпиаде по информатике, которая буквально на днях завершилась в Бухаресте. Одна из основных тем затронула позицию университета в рейтинге Times Higher Education образования, которое вывел вуз в число лидеров по данному направлению. Однако, как отметил проект, по вопросам экономического и стратегического развития КФУ главное не количество статей, а их качество, что подтверждает нововведение у Веба Метрикс. Данная система рейтингов уже к концу этого года запустит робота, который будет анализировать цитируемость материалов. Крайне важно, чтобы научные статьи были цитируемы другими вузами, как нашего города, так и в пределах страны. И даже за ее пределами, исключая самоцитирование. Если раньше смотрели общее количество цитат, вы же знаете, общее количество публикаций, общее количество цитат, и Это все приводилось в расчете на одного научно-педагогического работника. И сейчас для того, чтобы, ну скажем, поглубже посмотреть, рейтинговые агентства они начали заказывать у Эльзевир более глубокое исследование FWSI. То есть оно смотрит не только наше цитирование, но также самоцитирование и также взвешивает по среднему цитированию в этой области. Проделанная работа не должна оставаться незамеченной. Об этом в частности заявил ректор КФУ. 10% премиального фонда предложено зарезервировать на поощрение в создании электронных образовательных ресурсов. При этом речь идет не о простой записи лекции на видео, а о разработке полноценных инновационных образовательных продуктов. Подразумеваются уникальные курсы, да. которые должны быть востребованы в том числе и на рынке. Значит У меня поэтому просьба по онлайн-курсам добавить, да, и либо расписать по месяцам, и а, программы дополнительного образования. Вопросы а, качества образовательных наших программ, кому и для чего нужно а, формировать онлайн-программы, то есть ответить на один-единственный вопрос. Кому это нужно и для чего это нужно, да, и а, какие вопросы решают эти программы. Также в повестку дня вошли такие вопросы, как создание кафедры математических методов геологии, Института геологии и нефтегазовых технологий КФУ. Помимо образовательных проектов планируется, что сотрудники будут активны в части публикационной активности. Реальные результаты появились и у гуманитариев. Добиться этого удалось благодаря использованию собственной модели педагогического образования. И здесь не только рейтинги являются фактором признания. За последние годы значительно возрос конкурс при поступлении на отдельные профили до 40 человек на бюджет место, а средний бал ГГ достиг 78, в то время как по России это 69 баллов. Адель Шемилова, Владимир Нелюбин, Виолетта Басова, Универньюз. Ежегодный чемпионат КСЮГЭУ прошел в Институте геологии и нефтегазовых технологий КФУ. Подробности далее. 31 октября в Институте геологии и нефтегазовой технологии КФУ прошел чемпионат по решению геологических кейсов среди школьников. В этом году кейс ЮГЭО собрал 29 команд не только Республики Татарстан, но и России. Мы проводим открытый... Кейс-чемпионат по решению геологических кейсов среди школьников образовательных школ. Это мероприятие, которое по форме коренным образом отличается и от Олимпиад, и от конференции. У нас зарегистрированы команда из Пермского края, зарегистрированная команда из Москвы и Московской области для участия в чемпионате и 22 муниципальных района Республики Татарстан. Сами ребята и их наставники с большим интересом слушали доклады своих соперников, участвовали в викторинах, попробовали себя в роли юных геологов, исследовав водные ресурсы. Диана Шилова, Виолетта Басова, Универньюс. Казанский федеральный университет организовал осеннюю школу открытия талантов. Что делает университет для развития детей, расскажет наш корреспондент. 31 октября по 2 ноября Казанский федеральный университет совместно с Казанским открытым университетом талантов провел осеннюю профильную школу «Открытие талантов». В мероприятии приняли участие проректор по биомедицинскому направлению Андрей Киясов и проректор по образовательной деятельности КФУ Дмитрий Таюрский. Более 250 школьников узнали о возможностях для самореализации в своем городе. Образовательные лекции и практические тренинги помогли участникам сформировать понимание современного рынка труда и грамотно подойти к вопросу выбора будущей профессии. Валерия. Владимир Нелюбин, Универньюз. Приходить в театр оперы и балета в качестве зрителя значит видеть то, что происходит на сцене, а студентам Высшей школы журналистики и медиакоммуникации КФУ удалось познакомиться с закулисной жизнью театра. Для любого зрителя театр начинается с вешалки, а для журналиста – за закулисья. Студенты высшей школы журналистики и медиакоммуникации Казанского Федерального Университета смогли побывать там, где обычным людям вход строго запрещен. В рамках учебного пресс будущие журналисты увидели изнутри работу Татарского Академического Государственного Театра оперы-балета имени Мусы Джалиля. Непривычно, когда зал пустой, на сцене работают сотрудники, они танцуют балерины. На наши глаза готовились декорации к предстоящему спектаклю капелли. Пока сцена пустая, но Скоро она заполнится различными декорациями. Ни один спектакль не обходится без реквизита. В театре оперы и балета он хранится в отдельном месте. Этот кувшин украшает обеденный стол на сцене. А этот герой – спектакль «Щелкунчик». Здесь, в цехе реквизита, каждому найдется игрушка по душе, как взрослому, так и ребенку. Зритель видит на сцене яркие наряды, красочные декорации и украшения. Все это создается кропотливым трудом художников и реквизиторов. Например, на изготовление полотна для спектакля уходит несколько месяцев, а трудятся над ним порядка 10 человек. Все работы выполняются вручную. Ну что ж, декорации увидели, реквизиты потрогали. Остается самое главное – посмотреть на репетицию балета. Начиная с обычных рубашек и заканчивая бальными платьями, вышитые бисером. а такой гардеробный мечтает, пожалуй, каждая девушка. Сюда, в костюмерную, заходят все артисты перед началом спектакля. Такой насыщенный и интересный получился пресс-тур для начинающих журналистов, где они узнали много нового, научились задавать вопросы и работать с информацией. Быть э, в театре в качестве зрителя и в качестве журналиста, и увидеть всю кухню изнутри, как говорится, это совсем Другие ощущения. Вообще эмоции, они нереальны. Во-первых, мне понравилась атмосфера театра. Здесь все так загадочно, таинственно на самом деле. Теперь я надеюсь, что буду чаще ходить в театр. Яркие декорации, звонкие голоса и пластичные движения танцоров. Таким видится балет для зрителей. Но нам выпала возможность увидеть, как все это создается и готовится. Анна Глазунова, Ленар Довлетяров, Универньюз. Это все новости. Смотрите на социальных сетях. Еще увидимся. Пока.